Привет, я Алекс. Буду сопровождать вас дальше в путешествии во Вселенной. Вот мы и приблизились в нашем путешествии к моменту образования первого вещества во Вселенной. Давайте воспользуемся нашим фантастическим электронным микроскопом и понаблюдаем за этим процессом. Посмотрите, что собой представляют первые атомы, ведь именно они и стали частицами первого вещества. О, я вижу что-то похожее на атом, но он какой-то неполный. Здесь в ядре всего один протон и вокруг вращается один электрон, а нейтрона нет совсем. Очень странно. Да, это единственный атом, ядве которого нет нейтрона. Это атом водорода самый простой и самый важный атом, с которого началось строительство Вселенной. И состоит он действительно из двух элементарных частиц протона и электрона. А почему он самый важный? На базе водорода формируются другие атомы, он является до сих пор топливом для звезд. Кроме того, такие атомы больше не образуются, и если запасы водорода когда-нибудь иссякнут, жизнь во Вселенной станет невозможной, потому что погасну солнце и потому что не станет воды. Водород и означает рождающий воду, как это происходит узнаем чуть позже. Но водород по-прежнему самый распространенный атом во Вселенной. На его долю приходится около 88% всех атомов. Так что исчезновение водорода Вселенной пока не грозит. А я вижу атом с двумя электронами на орбитах. А в ядре его два протона и два нейтрона. Это атом другого вещества гелия. Гелий образуется в результате термоядерного синтеза, то есть слияния легких ядер водорода. И еще образовалось немного лития, но его трудно увидеть, потому что на водород тогда приходилось 92% всех атомов, а остальные 8% практически полностью приходились на гели с малыми примесями лития. В ядре лития было три протона, и они притянули, соответственно, три электрона. Ученые называют такие вещества элементами. Элемент в переводе с латинского – первичная материя, стихия. Так элемент – это атом? Нет, элемент – это не отдельный атом. Это все атомы одного вида. Когда образовалось гигантское множество атомов водорода, газ наполнил Вселенную. А в одном грамме водорода, как считают ученые, такое количество атомов, которое можно выразить цифрой 6 с 23 нулями. А если начать их пересчитывать по одному в секунду, то потребуется 10 тысяч миллион миллионов лет, чтобы пересчитать все атомы в одном грамме водорода. Первыми элементами, которые возникли после Большого взрыва, были водород, гели и литий. Подумайте, чем отличается один элемент от другого? Они состоят из разных атомов. Да, все верно. И заметьте, что все атомы водорода или гелия одинаковы. Элементом называют вещество, которое состоит из атомов только одного вида. Тысячелетиями искали люди первичную материю, первооснову всех веществ. Над этим вопросом размышляли ученые древнего мира, философы. Философия в переводе с древнегреческого означает «любовь к мудрости». Это одна из древнейших областей знания. Она включала элементы науки, религии искусства. Философы изучали абсолютно все, что касается законов развития природы, общества, взаимосвязи человека и мира. Физика, химия, биология и множество других наук появились намного позже, и основой их была философия. «Все окружающее представляет собой элементы, либо состоит из элементов», – писал Аристотель. Древнегреческие ученые считали, что материю составляют четыре первые элемента – воздух, вода, земля и огонь. Аристотель добавил к ним еще пятый элемент – эфир. Небесное вещество. В Средние века изучением вещества занимались алхимики. Алхимия это философское учение о превращении одних веществ в другие. Алхимики стремились найти первоматерию, составляющую основу всех веществ, и изобрести средства, которое позволит людям жить вечно. Они верили, что существует таинственный философский камень с помощью которого можно простые металлы превратить в драгоценные. Например, свинец или ртуть в золото. Считалось, что из него можно приготовить эликсир молодости, который вылечит любую болезнь и даже вернет человеку молодость. Алхимиков преследовали, им запрещали делать опыты, потому что в средние века считалось, что созданную Богом природу нельзя менять и переделывать. Но средневековые ученые упорно трудились в своих лабораториях или просто в маленьких темных клетушках, смешивали разные вещества, плавили их, варили, замораживали. И несмотря на то, что многие их идеи были, конечно, фантастическими, алхимики накопили много сведений и положили начало развитию настоящей науки – химии. Химия изучает вещества и их превращение. В 17-18 веках ученые начали изучать только свойства веществ, отбросив религиозную и мистическую составляющую. Шаг за шагом ученые добирались до действительно первых веществ, которые они назвали химическими элементами. Как ученые открывали химические элементы? Они экспериментировали. Это было очень непросто, потому что в виде простых веществ Элементы встречаются редко. Обычно они соединяются с другими элементами, образуя сложные вещества. Соединения могут быть разложены на простые вещества, а элемент – это простое вещество, которое не может ни изменяться, ни разлагаться. Элемент – это вещество, которое не может быть изменено каким-либо химическим методом. Например. Как ни пытались химики разложить железо на более легкие продукты, ничего не получалось. Из этого заключалось, что железо является элементом. А как открыли водород? Тоже благодаря эксперименту. Английский ученый Генри Кавендеш попробовал сжигать водород в кислороде и оказалось, что если объем водорода будет в два раза больше, чем объем кислорода, то в результате реакции между этими двумя газами получится вода. Отсюда следовало, что вода не элемент, а химическое соединение водорода и кислорода. А гелий назвали в честь Солнца? Совершенно верно. Гелий был впервые обнаружен на Солнце, в солнечном спектре, не только через 27 лет на Земле. И он оказался не металлом, как предполагали химики, а газом. Одним из экспериментаторов был английский химик и математик Джон Дальден. Он обнаружил, что газы, так же как и твердые жидкие вещества, состоят из невероятно мелких частиц, которые он также назвал атомами. До открытия структуры атомов было еще сто лет. Ученый представлял атомы в виде шариков. Он взвешивал образцы многих газов и выявлял разницу в их массах. Ученый установил, что атомы разных элементов имеют различные свойства и различные массы. Дальтон ввел понятие атомного веса, очень важное понятие в химии. Таким образом, еще до 19 века были правильно установлены многие элементы. Углерод, сера, медь, золото, серебро, железо, свинец и другие. И, конечно, ученым очень хотелось упорядочить все эти элементы. О том, как это сделали, поговорим в следующий раз. Что бы еще вы хотели узнать? А сколько всего элементов? А как они образовались? Окей, принято. До следующего раза. Пока.